Добрый день. На прошлых занятиях мы с вами говорили о мыслях. Продолжим. Земля, как я понял, и вы нам тоже поняли, земля это трамплин для прыжка человека в беспредельность. Поэтому человеку необходимо прокладывать каналы, энергетические каналы своей мыслью к дальним мирам. Контакты с иными цивилизациями в 20 веке и в 21 первом происходит но силы тьмы, которые правят на нашей планете, они практически об этом не оповещают нас с вами держат в информационном вакууме, поэтому мы, каждый из нас, должен думать на эту тему, что такое дальний мир, это высокоразвитые планеты нашей Солнечной системы, высшие миры нашей планеты. Там, на иных высокоразных планетах, достигнуто то, что нам надлежит с вами достичь в будущем. Не каким-то там нашим потомкам. Потомки — это мы с вами. В будущем, в следующих своих воплощениях, мы должны будем... Продолжать то, что здесь начали. Поэтому человеку полезно сейчас черпать знания, семена которых принесет мысль, если мы ее посылаем к иномирам, высокоаристым мирам. Вернувшись оттуда, из дальних странствий, она обязательно принесет какие-то знания. Учение Света учение живой этики, или как на Востоке называют его Агни-йоги, утверждает, что микрокосм человека имеет безграничные возможности и цель космических учителей, которые с нами работают последние миллионы лет, вооружить человека без единого аппарата, без каких-либо технических приспособлений. Есть такие миры, то есть такие планеты, такие звездные системы, где обитатель или человек тех миров так вооружен, что он уже не является игрушкой судьбы и природы, как у нас вот здесь. Он становится сотворцом пламенных логосов, творцов планеты, звезд, звездных систем и так далее. Там достигнуто все, на чем на Земле бьются лучшие умы, бьются лучшие люди и что они хотят осуществить в условиях своей планеты. У них разрешен вопрос жизни и смерти, разрешен вопрос общественного устройства, решены вопросы здоровья, энергетических ресурсов, питания и так далее в нашей Солнечной системе это Венера, Юпитер, Уран, Нептун и так далее. То, на чем бьется человечество на Земле, давно лишено на высших планетах. Но у них ушли одни задачи, чтобы цениться другими. Более космичными, может быть более сложными, может быть где-то более трудными. По-прежнему остается вопрос изучения свойств материи, ибо материя проявление своих свойств и форм беспредельно. Вопрос освоения космоса, вопрос соношений контактов с другими мирами. В этой области обитатели высших планет их называют дальними мирами, дальние почему? Потому что они далеко отстоят от нас по уровню развития своего сознания. Вот почему они дальние миры. Они не где-то там. Они могут быть рядом. Но мы от этих существ очень далеки пока по уровню развития сознания. Они намного опередили земное человечество. Но опередив нас с вами, они также далеки, от достижения вершины космического знания. Ибо беспредельность и здесь, и везде. Познавание космоса не имеет границ. Не имеет границы возможность изучения свойств того, что люди называют материей. Ибо состояние материи беспредельно. Беспредельное число тех сочетаний, которые может материя образовывать. Беспредельность во всем. И человечество высших планет знает это по опыту. И нам с вами суждено стать сотворцами пламенных логосов. То есть каждый конкретный человек. должен стремиться к этому. Эта задача в какой-то мере достигнута на высокоразвитых планетах. И творчество развито. Так широко, что это превосходит воображение, любое земное воображение. Основой же творчества остается мысль. Вот почему о мысли надо много знать, много об этом говорить и много с мыслью работать. Мысль это та гигантская сила, которая создала и космос, и планеты, и звезды, и нас с вами. И человек свои мысли может сделать все, что хочет. Вот пример, допустим, в нашей жизни. Что-то человеку надо изменить в себе. Он должен для этого использовать не какие-то костыли, ну, допустим, там, лекарства, прочее, прочее, изменение образа жизни, скажем. Он может мыслью поменять абсолютно все. Все свое окружение может поменять. Люди, которые ему не нравятся, он может их вообще отодвинуть подальше от себя. Мыслим. мысль, он может лечить себя. Не надо никаких врачей, никаких этих дьявольских лекарств, которые глобальный фармакологический концерт пичкает нас. Заботить только о том, чтобы мы никогда не выздоровели. Мысль, надо применять ее мощь. Везде. Мысль, психическая энергия и воля. Вот троица, которой надо овладеть, которая должна быть в распоряжении у вас. Это панацея от всех болезней, в частности. Поэтому мысль можно назвать универсальным опытом, действующим во всех населенных мирах и нашей. Солнечной системы, нашей галактики и так далее. Мысль не знает ограничений пространства, знает тайну взаимоотношений между мыслью и основой того, что вы называете материей. На дальних мирах творят новые формы жизни. Ступень творчества зависит от высоты и ступени населенного мира, от высоты развития высоко сознания обитателей скажем планеты есть миры где мысль является энергией используя мощь которой люди имеют абсолютно все что им необходимо для жизни не прибегая к посредничеству каких-либо машин или аппаратов есть конечно такие аппараты но устройство их настолько далеко отстоит от любых наших земных, что сравнение не может дать о них никакого представления. «Для примера скажу, — говорит великий учитель, — что творческая мысль, пропущенная, например, через магнитные полюса такого аппарата, собирает вокруг своей формы материю плотного мира той планеты или той звезды, которая дает, в конечном счете, нужный предмет — но уже в плотном материальном и оформленном виде. Следует иметь также в виду то, что плотность материи на высших планетах, на планетах, отличается от плотности материи на нашей Земле. А вот состояние материи, плотная она, послушная она человеку или нет, зависит от уровня развития человека. Какой это уровень развития сейчас у нас? Но раз материя нас не слушается, раз столько труда надо употребить, чтобы что-то из нее сделать, стало быть, что? Стыд и позор, вот что, что мы находимся в таком состоянии. И это все зависит только от нас. Можно, конечно, свалить это сказать, на какого-то дьявола, там, на люцифера, на черные силы, скажем. На Бога можно все взвалить, что он, понимаешь, нам тут райскую жизнь не обеспечил. Оказывается, все это будет не так. Во всем виноваты только сами. Жизнь человека в каждом из трех миров тесно связана с его способностью мыслить. Однако у большинства людей мышление развито лишь в зачаточной степени у большинства земных людей. И оно является автоматичным, бессознательным. То есть человек по-настоящему мыслью, как творческой энергии, не пользуется. Редкие люди знают силу мысли. Выпущенные из такого сознания мысли порабощает человека делать его властителями мысли, становятся властителями человека. Вы можете, допустим, мысли своей изгнать из квартиры тараканов, мышей, крыс, мысли только одной, может ничего. И знать неугодного человека, мысли, или наоборот привлечь. Пока человек не станет хозяином своей мысли, у него нет пути к истинной свободе духа, к бессмертию. Нет пути к овладению своим собственным мощным аппаратом и нет пути к овладению окружающим миром, пока человек не стал хозяином своей мысли. Вот эта вот революция в собственном микрокосме, в собственном внутреннем хозяйстве должна быть обязательно произведена. То есть человек должен над своим мышлением установить полную и неограниченную власть. Середины здесь нет. Либо человек владеет и управляет своей собственной мыслью, либо она им. А если она им, то тогда все, что вокруг есть, будет им управлять. И в первую очередь темные сущности. Они как раз охотятся, выбирают таких жертв. Им же надо паразитировать. А паразитировать можно только Пользуясь рабами, пересекрав свои мысли, вот, пожалуйста, отличная жертва для любого темной твари, любого гада. Неважно, какой гад будет это, в физическом ли он теле воплощенный, или в астральном теле, в тонком теле. Явление рабства собственной мысли самое тяжкое. От этого рабства никуда не уйти. Обычный раб, скажем, может из тюрьмы, там, из лагеря убежать на свободу. Но идет способ, скажем, сбежал. Его могут поймать, могут и не поймать. А вот от рабства собственных мыслей уйти никуда невозможно. Поэтому выход только один. владение собственной мыслью, утверждение над ней полного контроля. Обуздание мысли необходимо, прежде чем человек пожелая сделать первый шаг на пути к могуществу своего духа. Шкала градации материи обширна. И далеко выходит за пределы, известные в современной, так называемой, точной науки, точной, конечно, в больших кавычках. нам всего света говорят, что есть материя Люцида, есть материя Матрикс, есть многие виды. Психическая энергии, многие виды фахата и так далее, и так далее. То есть различные степени утончения и раздвижения материи. Материя тонкого мира для нас с вами – это сплошная энергия. Вот мы будем в тонком мире. То, что было для нас сегодня энергией, там будет материи. Пока мы находимся в тонком, в тонком мире нашей планеты, мы будем окружены вот этой материей тонкого мира. А материей более высокого мира, скажем, ментального, для нас будет энергии. Перейдем туда, она станет материей. Ну и так далее. В нашем плотном мире, под руководством наших мыслей, творчеством занимается наша физическая энергия, мускульная энергия. Нужно что-то сделать, нужно что своим мускулам приказать, они там что-то передвинут, что-то забьют, что-то просверлит и так далее, что-то соберут, создадут. А в надземных мирах мускулы не нужны. На других планетах мускулы тоже не нужны, на высокоразных планетах. Так творящей мыслью является уже не мускулатура, не какие-то машины а непосредственно сама мысль. Творчество растет, расширяется, наполняет собой все сферы, с тем, чтобы на определенной ступени выйти за пределы нашей Земли и распространившись в космосе, стать творчеством уже космическим. Многие отдельные люди уже перешли через эти границы и творят в космических размерах. Есть люди, которые у нас здесь ходят в физических телах. Они одновременно могут работать здесь и в физическом теле, и в то же время работать в космосе нашей Солнечной системы. Одновременно. В один и тот же момент. Понятно, да, вот этот момент, что вы себе тоже усвоили? Что есть такие существа, которые, имея физическое тело, что-то здесь делают, и в это время что-то делают где-нибудь на соседней планете или в космическом пространстве. Трудно себе это представить, да? Но вот надо представить уже. И в дальнейшем, если человек будет работать над собой, каждый будет таким. Сказано, что сияющий удел человека, и он предопределен силами света. А вот раб, Рад творцом стать не может. Поэтому дана человеку свободная воля. Дана свобода избирать свой путь. Или стать рабом и потом стать мусором, который пойдет в переработку. Космический мусор. Понимаете? Или стать творцом. А выбирает человек. Все очень просто. Как же нам начать путь борьбы за освобождение за рабства? Как стать владыками над своими мыслями, как стать царем Духа. Космические учителя указывает путь. Чуть ли не за руку ведут к ступеням нас. А вот многие по ступенькам переставлять, они нам этого делать не будут. И это мы должны делать сами. Ничего не зная, не зная, скажем, о свойствах собственной мысли, человек иногда ощущает даже свою зависимость. От своих собственных порождений. И говорит, вот меня мысли одолели. Вот я и страдаю, и уснуть никак не могу. Мысли замучили. Бывает такое, да? Или не бывает? Или тут у нас все ангелы собрались. А кто-то говорит, не могу идти от этих мыслей. Задавили. И тому подобное, да? Знание поможет поменять нас местами. С таким... Положением. Мы творцы мыслей, а не они в данном случае. И мы станем их владыками. Характер мыслей при хаотичном беспорядочном мышлении Характер мыслей меняется, как правило, много раз. Но вот вы за собой понаблюдайте. Вот так вот в течение дня, скажем, чего я тебя Куда мне понесло? бы а ну, стоп? «Мне это не надо» и так далее. И первое, что должен сделать каждый миг человек для себя, он должен решать, надо мне, думать об этом или не надо. Когда необузданные мысли стараются направить его мышление по тому или другому руслу, вот как раз он должен решить. Разрешить своему мыслительному аппарату мыслить на эту тему или не разрешить. Увлечься мыслями теми или иными или нет. Контроль над своим мышлением должен вводиться непрерывный. Первое время конечно, напряженная работа, поскольку выпущено человеком очень много всякой мусорной, сорной продукции, которые по энергомагнитным связем, то и дело возвращается к человеку назад. Проверить, а не забыл ли он меня? А возвращается она для чего? Для того, чтобы он что? Покормил ее. То есть поразмышлял, помыслил на эту тему, на тему той, которая вернулась. Любая там, черная, серая, светлая, грязная мысль. Он ее хозяин. Кроме того, много вокруг бродячих чужих мыслей, которые по закону созвучия притягиваются к ауре человека. Если в данный момент у него настроенность такая, его ауры. То есть мысли близкие по качеству, по характеру к тем мыслям, на которые обычный человек настроен, вот они чужие мысли бродячие. Собирается к нему, как стая ворон. Но ведь обычно в свой дом мы же не пускаем там всяких бездельников, бродяг, алкоманов, там, там, наркоманов, да? Обычно стараемся не пустить, а зачем пускать, И, возможно, чужие мысли, надо запереть от них свое мышление. Вставить себя в зависимость от каждого бродяги, сказано, это не мудро. Великий учитель указывает твердость и неотступность, если принято решение владеть своей мыслью. Никакие неудачи начальных попыток овладеть мыслью не могут служить препятствием на пути к окончательному успеху. Через ступени овладения собственной мыслью надо обязательно пройти каждому кто хочет дальше подниматься по лестнице восхождения. Или, как говорят церковники, кто хочет спастись. Даже небольшая победа принесет радость и удовлетворение человеку. А уж целый ряд побед даст уверенность в успехе, даст веру в себя и в то же время принесет и огни определенных достижений. Ни в коем случае нельзя отступать. Отступить – значит отказаться от власти над собственной мыслью. Поэтому неотступность, неотступность и еще раз неотступность. Осознание вечности своего духа, осознание неуничтожимости огненной мысли будет основой успеха в процессе достижения того, что недостижимо сейчас. Именно вот формулой «все достижимости» может смело действовать дух человека. Надо утвердиться в понимании «все достижимости». И не на сегодня, только не на завтра, а навсегда, на всю вечность, на всю беспредельность, в которой живет дух человека. Ибо он вечен и беспределен. В этот ответственный период Начало работы над собственным мышлением необходимо через луч свое сознание, через контроль, пропускать каждую мысль, прежде чем так сказать, над ней работать, прежде чем ее культивировать, усиливать, прежде чем с ней иметь дело. Анализируя свои мысли, надо определить, принесет ли она пользу где-то и кому-то. Или наоборот, вред. Нужна она вообще? Или она является отбросом, мусорным, сорным? Если она вредоносна, то следует ее отбросить. Воображение, способность ярко представить необходимо в себе развивать всеми силами, добиваясь четкости, конкретности, деталей мыслей, образов. А психическая энергия она любит любит именно величайшую конкретность, стремится к ней. Нужно очень хорошо усвоить, что между мыслителем, любым объектом или субъектом мышления, на который направлена мысль, хорошо надо усвоить, что между мыслителем и то, о чем он мыслит или о ком мыслит, устанавливается мгновенно энергомагнитная связь. Мысли о других людях Живых ли, развоплощенных должны быть осторожными и щадящими. Касание мысли бывает разное. Приятные, неприятные, давящие, возвышающие, мрачающие, светоносные, ранящие болезненно, оздоравливающие и приносящие бодрость, например. Лучше уж совсем не думать о разных людях, чем в свои мысли погружать их во мрак. Мыслить надо мыслями ясными, сияющими. Тогда думание о других будет всегда светоносным. Мало уделяет люди внимания вопросу воздействия мысли. Хотя воздействует постоянно. И чаще всего не во благо. Поэтому, если мы посылаем мысли какому-то конкретному человеку, то должны что делать? Чего ему желать? Сами-то мы чего хотим? Но в свету хотим идти или нет? Совершенствоваться хотим, да? Нет. Но вот другие надо тоже советовать. Желать, вернее. Желать, чтобы это существо шло тоже к свету. Хочу, чтобы этот конкретный человек, там Ваня, Маша, Вася, Петя, шел к свету. Совершенствовался. Вы даже собаке пожелайте это. Она сразу на вас лайк перестанет. Даже собаки это чувствуют. Собаки чувствуют. Но ну, двуногие хуже чувствуют, потому что они много безобразия наделают. По причине умножения беззакония сказано. Во многих охладеет любовь. Вот это вот охлаждение, Охлаждение этой любви. Это ужасная вещь. Поэтому желайте людям, чтобы они шли к свету. Если темный человек будет, то он вас будет бояться. Он будет бояться вас, если вы не хотите к свету. Он постарается от вас подальше отойти, чтобы о нем забыли. Вот этот момент очень интересный. Темный. Если он уже встал на темную сторону... Вот такие пожелания ему очень не нравятся. Космический учитель советует об отсутствующих думать и говорить так, как будто они находятся рядом с вами, все слышат. И в этом случае осуждений отсутствующих не произойдет. Тем более, что в каждом человеке есть что-то хорошее. А замеченные за мыслью вот это хорошее, будет расти и сильнее воплощаться в действие. Точно так, как необходима регулярная уборка квартиры с периодической, скажем, генеральной чисткой. Вот такие чистки тоже необходимы. Необходимо проводить каждому человеку в своем собственном сознании. Нужно смотреть закоулки, вынести оттуда все нечистые мысли. Каждый вечер Подходя ко сну, следует проанализировать не только свои действия и слова, но главные мысли, и поставить на них печать одобрения или осуждения. Давно было сказано, что мысли бессмертны. Печать осуждения не может убить выпущенную сознанием человека в мир мысль, но она лишает печать осуждения, той или иной мысль, лишает ее энергии. Магнетизм ее притяжения ослабляется. Мысль уничтожить нельзя. Но управлять ей можно. Каждой мысли негодной, негодной мысли можно противопоставить мысль противоположного характера. Но эта мысль противоположного характера должна быть по потенциалу больше для того, чтобы подавить, нейтрализовать негодную мысль. Также хороший способ пропускания мысли через луч сознания для определения ее эволюционной пригодности. И тогда мысль можно отбросить. Правда, она будет около крутиться, будет пытаться воздействовать по временам на сознание. Но будучи решенной притока питающей силы, а эта сила столько от родителей идет, от создателя мыслей, растена не будет, постепенно будет растрачивать заключенную в себе энергию, пока не иссякнет. Конечно, вот воздействие такой иссякающей, гаснущей, постепенно неугодной мысли, будет чувствоваться сознанием человека время от времени. А раз решение было прочное, не давать ей пищи, не отдаваться этой мысли, то по истечении своего времени она уже не будет больше ревожить вас. Если же при возвращении этой мысли, при ее попытках удастся ей снова угнездиться в вашем сознании, не оказывайте ей противодействия и ее принимать, то она снова будет расти. И часть окончательного решения, наложенная на конкретную мысль, определяет судьбу ее в будущем. Вот, например, человек, окончательно порвавший с курением. Искушаем уже им не будет. Точно так во всем остальном. То есть на путях овладения мыслью нужно ее направленно, регулированно активизировать. Но ни в коем случае не допускать пустого хаотичного решения разные мысли. Оно оказывается очень вредным и приводит к разложению, к атрофии человеческого сознания. Точно так, как атрофируются мысли, если их не упражнять, так и сознание разлагается без активной мыслительной деятельности. С этих позиций хотелось бы рассмотреть происходящее в наше время вытеснение чтения литературы, просмотром разных там. И на кинофильмов, то есть телевизора При чтении происходит активный творческий процесс создания собственных мыслеобразов. То есть человек начинает там размышлять над прочитанным. Это дает определенное тонкоматериальное кристаллическое отложение психической энергии в нашей чаше. А вот когда он просто таращится в телевизор, то есть, там ничего полезного к тому же нет, а просто для развлечения, как говорят, то уже кто-то все за него выполнил. Творчество это телевизионное сделано другими, сценаристом, там, скажем, режиссером, актерами. Со стороны зрителей, как правило, нет активной работы сознания, стало быть, нет соответствующих накоплений. Вот это, это следует в воспитательном процессе. Учение живой этики рекомендует заменить разномыслие активным мыслетворчеством. При наличии времени свободного не следует искать себе каких-либо развлечений, а надо сосоточиться на работе своей мысли по изживанию какой-нибудь вредной у себя привычки или, наоборот, утверждению у себя какого-то высокого духовного качества. Или взять послать мысли помощи, мысли добра, страждущей, людям в нашем мире, мы с любви своим близким и далеким. Есть много других полезных устремлений для нашей мысли, которые будут усвоены человеком человека в процессе работы с ней, в процессе ее воспитания. Уже много сказано о том, о чем вредно думать, а о чем полезно. Но основная масса людей настолько сконцентрирована мыслями на себе, на своих близких, на своих бедах и всевозможных своих лишениях. Так что этим людям иной какой-либо вид мышления или полюс мышления просто бывает недоступным. А спасение всех и каждого, где оно находится? Спасение всех и каждого оказывается в мыслях о будущем. Надо планировать свое будущее. Сегодня и сейчас. Планировать будущее свое. Кем я хочу стать в будущем? Дураком или умным? Мудрым, понимаешь, или дилетантом? И так далее. Кому служить хочу в будущем? И так далее. Прошлое уже ушло. Есть миг. Настоящего. И чем занимается в этот миг человек? Он строит, оказывается, свое будущее. Бессмысленно строит или осмысленно. Это зависит от него, от того, какие у него мысли, а на основе мысли возникает желание. В прошлом изменить уже ничего нельзя. Настоящий, как правило, это следствие прошлого, настоящее. Все окружающее. Здесь человек может работать только своей мыслью, создавая себе будущее. В настоящем, как правило, изменить, по большей части, ничего нельзя. Но и в то же время в настоящем может человек, работая, много сделать для будущего. А что такое будущее? А будущее – это вот сейчас сколько времени? Без семи через минут, там, час, скажем, да? Будущее – это пол второго, это два часа, это сегодняшний вечер. Будущее, да? Это завтрашний день, десять лет вперед, двадцать там, пять тысяч лет вперед, скажем, это все будущее. Так что на свое будущее можно что? Серьезно воздействовать. И оказывать на него свое, либо слабое, либо какое-то бессмысленное влияние, либо очень осмысленное, либо мощное влияние можно оказывать. Одним словом, будущее можно строить. Хотя вот в этой жизни, постройку нашего будущего, скажем, завтрашнего там или недельной давности будущего, здесь карма наша собственная, которую мы создали прошлыми жизнями будет оказывать соответствующее, скажем, сильное порой влияние. Но человек, как известно, всегда это борец, в том числе и своей собственной кармой. И если человек не будет бороться с собственной кармой, то он вообще не будет бороться. Он уже не борец, а тряпка своего бессмысленного, бестолкового прошлого. Мысли очень многое может изменить в будущем. Но речь идет о сознательном забрасывании в будущее якорей дальнего плавания. Когда мысль забрасывается в далекое будущее, она образует в нем как бы некий магнит притяжения, к которому сознание будет притягиваться. Точно так, как тянется корабль, заброшенного вперед якорь. Надо осознать, что если вот нечто желаемое вот в данную минуту недостижимо, то оно может быть осуществимо в будущем, может быть через день, через два, через год, через тысячу лет. В это будущее, где все достижимо, надо забрасывать сильный якорь, мощной магнитные мысли своей. Вот это даст возможность притянуть сознание к желаемому достижению. То есть будущее, одним словом, зависит от самого человека. То есть от хозяина, от творца будущего. Что такое будущее? Это направление. То или иное. Не только направление, вот там, дорога, понимаешь, тропинка какая-то, автобус, самолет, поезд. Не только физическое направление, но и тонкоматериальное направление, и мысленное направление. Но свет на этом пути, в любом из этих направлений, также необходим человеку, как и растению необходим свет солнца. Вот куда по дороге мы идем, свет же нам нужен, да? Если нет с собой фонарь, то Точно так вот в сфере наших желаний нужен свет. В сфере наших мыслей тоже нужен свет. А что это за свет? Ну, если ясно, тут фонарик надо взять. А там что за свет? Вот вам надо разобраться в этом. Ну, на, это, на эту тему еще мы будем говорить. Но ваша задача не только, открывший рот, меня слушать. Но и самим там что-то где-то разыскивать и жевать. Часть, что ведут космические учителя, великие учителя. На востоке они известны как Махатмы, как Сыны Света. Часть, что ведут великие учителя, помогает нам, освещает нам путь знанием. Мыслью в пространстве будущего пролагается путь Духу, идущих за тем, кто ведет. Многие бы хотели идти впереди. Многие из людей. Но при скудости мыслей, при хаотичности мышления, при неумении пользоваться пространственной сокровищницей, впереди у таких водителей будет пусто. Прожитой или прошлой мыслью двинуть вперед ничего нельзя. Но где же взять-то новую мысль нам? Только от учителя света, только от иерархии света. То есть нам надо всегда быть связанными с великими учителями, с высшим миром, или, как говорят, с Богом, но не тем Богом, которого преподают людям, ви чего непонятного, неизвестного, туманного, мутного, не видите их церковных или сектантских идолов. А нам нужен Бог, о котором мы имеем конкретные представления. Мы же не можем любить абстракцию. Мы если любим человека, это что? Абстракции что ли? Конкретный человек, да? Вот конкретного человека мы любить что? Умеем немножко уже. Научились. Но хотели, надо иметь нам конкретное представление о Боге. О конкретном существе. И такие есть, пожалуйста. В кровавом поту они пытаются нас поднять. А мы не хотим. Но откуда нам взять эти мысли, если даже существование более великих существ, чем мы, не признается нами? Не, ну когда силы зла нам подсовывает каких-то идолов, непонятных и, и туманных. Это мы что-то верим. Потому что нам, оказывается, выгодно, нам такого Бога преподносит, который нам и грехи простит, и в рай Божий нас отведет, где мы будем бездельничать вечно, в сырмаске кататься. Вот такой нам нравится, такой Бог нам дал, только подавая таких богов. Тогда как космосе таких нет. Так вот, если мы признаем, существования действительно реальных, великих, старших братьев, тех, которые когда-то тоже были людьми, прошли путь эволюции. И нас приглашают идти. Вот если мы таких признаем, нам что остается? Идти только за ними. В этом случае мы получим доступ к Учителю Света, к области их великих мыслей. Одним словом, какой выход-то? Либо брать от великих старших братьев, либо от их учеников. Или же двигаться назад. Другого выхода нет. Значит, успехи по владению мыслью возможны только при наличии воли. А что такое воля? Оказывается, это сила мысли. Сила мысли. И есть мысль, а есть ее сила. То есть, воля – это концентрированная сила мысли. И она не может быть достигнута без упражнений в мысленном творчестве. Так получается, что между волей и мыслью существует некое колесо сотрудничества. Вот в учении живо-этики содержатся прямые советы по укреплению воли. Но прежде всего важно понять, что мощь воли состоит в осознании и признании воли. Вот человек какой-нибудь маленький недостаток или какая-то привычка там, маленькая и дурная. Он решил от нее избавиться. Чем избавиться? Или бежать к экстрасенсу какого-нибудь? Или какие нибудь лекарства там принимать, которые едва ли помогут? Оказывается, а, у него свое собственное есть лекарство, его собственные мысли. Начиная работать, избавляясь от недостатка, он от него избавляется одновременно, что волю свою наращивает, усиливает. А потом можно браться за что-то и более серьезное, скажем, в плане недостатков. Как взращивать волю у себя? В первую очередь путем осознания ее силы. Надо верить в то, что ты обладаешь колоссальной мощью своей воли. Колоссальной мощью. Вот в это надо верить. На самом деле потенциал воли беспределен. Расти она может бесконечно. Ее нужно воспитывать постоянно, упорно, планомерно. Нет ничего, чего не могла бы преодолеть воля человека. Надо лишь захотеть. Надо уметь хотеть достаточно сильно. И главное, верить в это, как говорят, на все сто процентов. Но то, что человек поставил перед собой, он должен ни на единое мгновение не сомневаться, что он этого достигнет. Стоит допустить где-то там мизерное сомнение, все разваливается. Вот это важно усвоить. Волю можно также упражнять, как и в мускул своего тела. И тогда невозможное нечто становится возможным. Воля упражняется, закаляется человеком. Прежде всего, не на ком-то, а на самом себе. Сознание беспрекословно подчиняется силе, безусловного категорического приказа воли. И приказ воли должен быть ненарушим. Если нарушить свой собственный приказ даже где-то однажды, это значит подрезать свою волю под самый корень. Много людей, например, которые решили не поддаваться тому или иному недостатку своему, тольной слабости. Много людей искушается, мучается, приступами, скажем, там колебаний, желаний, нарушить свое собственное же решение. Ну и все. Поддавшийся, все. Приказ воли должен и это предусмотреть. И должен быть отдан так, чтобы даже... И мысли о возможности нарушений того, что человек решил, не появлялась. То есть вот категоричности приказа не всегда уделяется должное внимание. Остаются лазейки для негодных мыслей, для сомнений и так далее. В в итоге сила воли сводится к силе владения собственной мыслью. Я для начала развития в себе трех аспектов огненной мощи, огненной троицы. Это психическая энергия, мысль и воля. Вот это нетленные сокровище на всю беспредельную жизнь человека в будущем. И что здесь надо сделать? Первый шаг – осознать, поверить в свое собственное сокровище, начать его умножать. Умножать психическую энергию, взять контроль над собственной мыслью и постоянно усиливать свою волю. Многие люди работали над развитием у себя воли, но всеобщей здесь как бы ошибкой является то, что развитие воли есть не ее развивание, а раскрытие внутреннего огненного потенциала. То есть можно взять, скажем, там санки, взвалить какое-то количество еды и пойти на северный полюс. В одиночку. Да? Ну, слышали о таких способах развивания воли, да? Но это мало что даст человеку. Хотя он может выдерживать там многое. Он может сидеть где-нибудь в рак, там, по температуре минус 40, минус 30, почти без одежды. И так далее, и так далее. Но речь идет о раскрытии огненного потенциала. Не материального потенциала, не тонкоматериального, скажем, не ментального потенциала воли. Хотя это тоже человек развивает. И люди как раз этим занимаются больше всего свое, в той или иной степени. А речь идет об огненном потенциале, который стоит выше. Чем тот случай, когда человек берет, развивает волю, там, скажем, выдержать какие-то физические страдания. Или преодолеть какие-то физические препятствия. Ей надо дать возможность выявления. Но в первую очередь осознать, что такое огненный потенциал. Что такое огненный потенциал. Есть мысль, которая связана с большинство мыслей. связаны с чем? Вот с этой плотной материей, да? С материей нашего тела. Вокруг этого все крутятся наши мысли, понимаешь, что сел. Либо вокруг чужих тел, либо вокруг своего тела, либо вокруг разной материи, такой физической мысли. А материи видов много. Есть мысли, имеющие форму, конкретные мысли. Вот мы живем в сфере своих формальных мыслей, мыслей, имеющих форму. А если идет о бесформенной мысли, а это уже огненная мысль, ошибочно считать, что волю можно у себя взращивать, устремив ее на преодоление всевозможных внешних, материальных, скажем, физических препятствий, внешних, плотно-материальных условий, на преодоление каких-то других людей, там допустим. Питомником, где выращивается этот огненный цветок, является сознание человека. И именно внутри себя прилагается растущие силы для еще более глубокого и мощного раскрытия беспредельного потенциала. То есть, оказывается, все внутри человека. Вот иногда люди жалуются, что они не могут изменить ту или иную ситуацию, куда они попали там. Все может человек изменить. Просто он не знал, наверное, что у него есть воля, что у него есть мысль и есть психическая энергия. Лишь правильно примененная, с успехом примененная внутри, она может явиться вовне. Как, Какая-то, скажем, сильная, мощная победа. Сколько усилий множество людей тратится, скажем, на наращивание мускулов тела? При малейшей остановке такой работы по наращиванию мускулатуры, вот эта нарощенная избыточная мышечная ткань превращается в жир, даже еще при жизни вот таких вот культуристов. А после разоплощения, то есть после смерти, физическое тело разлагается с одинаковой скоростью как у тех, кто наращивал мускулатуру, так и у тех, кто не занимался этим. Поэтому надо обратить внимание человека на работу над истинными ценностями, из которых воля может быть так же систематически упражняема, как и мускулы. Тогда результаты превысят все надежды. Первое, на что надо обратить или направить свою волю, это свое внутреннее хозяйство, свой внутренний мир, в первую очередь это обуздание своих астральных эмоций. Эмоции что это? Эмоции это у нас обычно то, что вы принесли с вами из животного царства. Чувство это нечто более высокое, это уже человеческое. Так вот, надо брать власть над своими эмоциями, потом чувствами, и только воле, которая обуздала, овладела своими эмоциями и чувствами, только такой воле доступен беспрепятственный рост. Воля не может расти, если не она чувствами, а чувствуя ей владеет. Все слабости характера есть нечто иное, как распущивость и неустойчивость нашей воли. Работа воли направляется на слабости, на свои собственные слабости на дольные привычки, на распущенность своих эмоций, своих чувств. Вот волевой мысленный приказ, отданный своему сознанию, своему телу, должен быть категоричным. Вот если чем заниматься вашим мозгом, ходите и все время говорите, «Мое тело абсолютно здорово, мое тело абсолютно здорово». Кашляйте, если приказываете своему дыхательному центру перестать кашлять. Нога болит, приказываете ей быть абсолютно здоровой. Что-нибудь болит, то же самое делайте. Единственное, только сердцу приказывать нельзя. Его надо любить. Когда оно болит, обращайтесь к нему. Я тебя очень люблю. Ты мне еще очень необходима. Вы же обращаетесь с высоты вашего положения, к своему физическому сердцу. А сердце у вас еще и есть и в тонкого тела, и ментального тела, и огнее сердце. А вот одно ваше сердце обращается к другому своему брату. И человек это не тело. Вот это надо помнить. Человек отдает приказание своему телу быть здоровым. Если будете регулярно делать, оно будет действительно здоровым. В зависимости от мощи воли, мощи этого приказа, материи, которая дана нам в распоряжении, вынуждена будет исполнять ваш приказ. Только ни в коем случае нельзя допускать ни мгновений какого-либо сомнения. Поэтому надо заботиться о категоричности приказа. Вот иногда люди жалуются, что у меня голова закружилась. Прикажите голове, чтобы не кружилось. И немедленно все исчезнет. Стоит только заточиться, что ой, у меня такое. Все, значит, будете подпитывать это самое кружение головы. Голова болит, приказывайте ей не болеть. Конечно, если всю жизнь, понимаете, шли на поводу у разных болячек, у своего тела. Тело развратило и поработило человека. И человек, как паршивый раб, плетется за этой кучей потенциального навоза. Он же навозом завтра станет. Чувствуете, стыд ты какой, да? Пока человек сам себя не подчинит, свое низшее все в себе не подчинит, пока не победит свою животную личность, воля его родиться не может. Человек пока не перейдет известный порог осознания возможности собственной воли, силы воли наша будет лишена. Развиваться она не может. Согласованности в нашем хозяйстве тоже она не даст никакой. И будет там такой разброд. Кто куда, кто во что горазд. Тело этого хочет, астрал у нас этого хочет. Чувства вот одного хотят, мысли вон туда нас потащили. А человек должен быть цельным существом. Цельным. Там не должно быть такого, как в басне у Крылова, помните, да? Ну вот. А эту, эту крыло, басню думаю, сейчас учинил. По поводу безобразного состояния внутри у человека. То есть в к этому относится. Умный был мужик, Крылов-то. Так вот, монолитное решение воли означает согласованность всех частей нашего существа, всего микрокосма. А человек — это носитель овенной воли. А у него какая воля? Трипичность какая-то. Человек, который устремился к путям света для утверждения в себе качеств духовных, высоких качеств, борьбы с вредными оболочками и низменными желаниями, Учение живо -этики дает на эту тему, на массу советов. Указывает на все сложности подводные камни на пути. Но сегодня она хватит. Потом еще мы о мыслях немножко поговорим. Желаю вам успехов.